Всем привет, мы рады вас приветствовать на канале Skyns TV. Ваша задача подписаться и наслаждаться просмотром видео. Сегодня вы узнаете о удивительных свойствах чеснока. Ни для кого не секрет, что чеснок является одним из наиболее часто используемых ингредиентов в нашем рационе. Давайте хорошенько подумаем, что ассоциируется у вас со словом чеснок. Наверняка большинство отметит, что чеснок знаменит тем, что после ее употребления во рту остается неприятный запах, ведь зачастую это так. Это обусловлено тем, что в чесноке присутствует серый, дающий чесноку тот кусающий запах, благодаря которому он стал таким знаменитым. Но эти же запахи помогают бороться со всеми видами болезней. Благодаря присутствии большого количества витамина В6, витамина С и селена, плюс хороший источник морганца, что в совокупности способствует укреплению вашего здоровья. Чеснок имеет множество классных и полезных свойств, подтвержденные на основе многолетних исследований, показавшие, что суточная доза чеснока даже в небольших количествах способна снижать артериальное давление Уровень тромбоцитов и также уровень холестерина в нашем организме, что способствует улучшению других остальных органов. С обратной стороны это повышает уровень фибринолиза, стимулирующий выработку оксида азота, который вносит расслабляющий эффект для вас. Добавок к этому, сера, содержащаяся в чесноке, отлично подходит для лечения рака кожи, по рекомендациям специалистов, суперсила чеснока заключается в том, что чеснок способен сокращать большое количество свободных радикалов, присутствующих в кровотоке, в результате чего чеснок предотвращает болезни сердца и любой риск инсульта, являющийся одним из самых распространенных болезней, каждый год от которого Погибает как минимум полтора миллиона людей на нашей планете. И чеснок действительно может помочь забыть о таких болезнях. Попробуйте теперь сказать, что чеснок это не супер растение. На этом полезные свойства чеснока еще не заканчиваются. Я могу перечислить вам еще три супер свойства чеснока. Первое: Чеснок избавит вас от прыщей и от бородавок, он чистит вашу кровь, очищая тем самым вашу кожу от прыщей и от бородавок. Второе свойство чеснока, чеснок поможет преодолеть импотенцию, достаточно в день употреблять двух сырых чеснока. Третье свойство чеснока: чеснок усиливает иммунную систему, потому что в чесноке имеются антивирусные агенты, которые помогают укреплять иммунитет. На этом данный видеоролик подходит к концу. Вы были на канале Scanstv. Подписывайтесь и ставьте лайки. Делитесь этим видео со своими друзьями и присоединяйтесь к Scanstv. Всем пока!